Из России уехало 4 миллиона человек. Них. Спасибо. себе. Доллар стоит 4 рубля на днище. Дэн -дэн -дэн -дэн. Все эти уже эмбарго шменгарго. Европейский союз давно выстрелил себе в ногу. Жопа такого размера. Мне противно. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Всем привет! Подводим новости этой недели. Новостей будет не очень много, но все очень важные, поэтому досмотрите до конца. И начинаем по традиции с хороших новостей. В Ленинградском зоопарке все больше животных выходят из закрытых вольерах на улицу. Так, 6 мая на свою первую с начала года прогулку вышла самка жирафа Соня. Сотрудники зоопарка запечатлели ее бодрую пробежку, а видеозаписью поделились в сообществе зоопарка ВКонтакте. Вот раньше делились записью в инстаграме, экстремистская организация, напомню, да, если что. А сегодня вконтакте. Такие времена. На этом хороших новостей больше нет. Доллар на этой неделе оказался на дне. Не-не, не на дне, на днище. Просто доллар пробил дно, которое для него вот давно было уже заказано, а он его пробил, понимаете? Курс доллара на московской бирже в пятницу подскочил на 4 рубля и поднялся с 70, а до этого был на днище 66. Те, кто предрекал доллар по 120, по 150, по 200, сейчас сидят вот такие, замолкли немножко, да? да. А все, кто говорил, говорили, что доллар стоит 4 рубля на самом деле, да, те ликуют, хотя что ликовать, от 60 до 4 рублей еще далеко, поэтому тоже молчить. Но Набиулина уже сообщает, вот такое вот слишком увеличение курса, значит, рубля по отношению к доллару не очень хорошо, да? и уже центральный банк готовит послабление по обязательной продаже валютной выручки. Да? Вот. Ну, явление, в общем-то, понятное. Дело в том, что даже если ты купил доллары на московской бирже, в связи с ограниченностью движения капитала ты не можешь, ну, там, фирму учредить, там, где-то на Западе, да? я вот не могу послать платеж, чтобы завод построить на Западе, не могу. Я могу там использовать доллары только на закуп сырья, каких-то там компонентов, и то после множественной проверки, когда соответствующие органы убеждаются, что мне можно разрешить там покупать какие-то запчасти и так далее. Поэтому спрос, реальный спрос на доллары сократился, плюс туристы никуда не ездят, ну, очень сильно сократился туристический поток, вот и все. И выходит так, при общем профиците платежного баланса, то есть при притоке ну, каждый месяц Россия получает там, плюс 50 миллиардов долларов, понимаете? А реальная истребованность на эти доллары, чтобы ну, платить за ними, там, туристам, там, ничего, нету. В результате курс ну, меняется так. Небывалые явление, понимаете, обычно в турбуленции вот эти вот все явления, доллар улетал куда-то, и мы, мы пытались поменять наши оставшиеся рубли на доллар и так далее, а сейчас все такие затихли, может, не надо, мы сидим в рублях и каждый день наше состояние в долларах растет. Когда такое было? Сидишь, ни хи не делаешь, просто сидишь такой, а состояние в долларах растет. Если три недели назад у тебя на счету было, например, 100 тысяч рублей, то у тебя было меньше штукаря баксов, ну там 700 долларов и так далее. Сегодня же у тебя уже почти полторы тысячи долларов. Представляешь? Но сразу скажу, что все это такая виртуальность, потому что если ты свои эти 100 тысяч рублей сейчас поменяешь на эти доллары и потом захочешь их снять, тебе их не дадут в виде наличных. Но если ты все-таки захочешь наличные, то ты пойдешь, ты пойдешь и тебе предложат по другому совершенно курсу эти долларя. В Сбербанке ты можешь за 83 рубля купить наличный доллар. Да? ВТБ тоже примерно 83, вот. А вот, например, в Райфайс-банке, значит, 77, но долларов нет. Поэтому сами решайте. Больше всех сейчас из-за этого страдают российские производители, которые делают товары, пытаются отправлять на Запад, и что? Из-за получаемые, значит, доллары, да, они им-то только по курсу Мосбиржи рублики-то выдают, понимаете? То есть они получают валютную выручку, идут, им всего 66 рублей за доллар, а они на эти 66 рублей даже сырья не могут купить, в результате их экспорт останавливается. Вот и все. То есть российские производители, которые раньше, они такие редкие были, понимаете, это редкие производители, экспортеры, они сейчас станут еще реже. Они как вымирающие животные, в красную книгу бы их занести. Новости из дружественного Китая. Китайские IT-компании без объявления перестают работать в России из-за санкций США. Среди таких компаний Lenovo, Xiaomi поставка ноутбуков из Китая рухнули на 40 процентов, смартфонов на 66 процентов, телеком-оборудование на 98 процентов. В общем, китайские компании ничего не заявляют, а по-тихому сокращают поставки. Видите, 98 процентов снижение поставок технологичной продукции по телеком оборудованию, ну, само за себя говорит, да? И хотя китайские власти публично призывали китайский бизнес не отказываться по взаимодействию с Россией, тем не менее вы сами все видите, да? Так было с Union Pay. вы помните, сперва говорили, теперь будем расплачиваться китайскими картами, но не случилось, не работают китайские карты для россиян. Так было с производителем дронов GDI, как только санкции наложили, он ушел из России и все. Никаких заявлений, просто прекращают действия с Россией. Ну, в общем-то, так и с российской нефтью получается, что, в общем-то, большие компании отказались закупать российскую нефть, и только частные компании, небольшие, все еще продолжают закупать вот такими вот обходными путями. Ну, в общем, все как обычно многовекторный Китай ведет свою вязкую тягучую игру. Китайские компании, китайские руководители никогда не стучат по столу, никогда. Они действуют вот так вот, нежно, медленно, обнимая и удушая, если им это выгодно, опять же. И поэтому сейчас китайским компаниям очень выгодно делать так, как они делают, не заявляя, сужая, так сказать, свое сотрудничество с Россией, они выбирают сотрудничество с Америкой. Китайская дипломатия, китайское поведение показывает на протяжении последних 30 лет, как это работает, по сравнению с другими. Кто много заявляет, много там чего-то, так сказать, говорит, но вот и ныне там. Поэтому, друзья мои, пока еще китайский ноутбук есть на полках, да. Купите пару ноутбуков в запас вместо картошки, вместо сахара и вместо гречки, а то скоро этих китайских изделий замечательных, да, не будет. Я, например, вот так сделаю, куплю себе в запас два. Из России уехало 4 миллиона человек. Ни себе. Давайте разбираться вместе, что это такое. Итак, по данным статистики Федеральной службы безопасности, 3,8 миллиона человек выехали из России за первый квартал 22 года. 38 тысяч, в Грузию 134 тысячи, Армения 205 тысяч, Казахстан, да, в Турцию 364 тысячи, в Германию 61 тысячи, Литва 48 тысяч, Доминикана 92, Египет 352, Тысячи. Так тут же все спутано, это же в Египет вот 352 тысячи, это явно туристы да, туда выехали, и что, они не приехали? В общем, короче, знаете, известно, что за первый квартал уехало 3,8 миллиона, сколько вернулись, неизвестно, и вся пресса пишет, вот, уехали 3,8 и так далее. Нас явно хотят напугать. 5 миллионов, 10 миллионов и так далее, поэтому особо не слушайте эти цифры, потому что вот чуть-чуть позже будет статистика, кто сколько уехал. Ну, почему так происходит? Ну, например, была у тебя виза Шенген, ты на самом деле иммигрировал, уехал, да, но в базах не значится, ты выехал по визе Шенген, по туристической визе и, все. и пока тебя посчитать не могут, что ты вот эмигрировал, а ты не заявлял, когда уехал. Ну, вот такая ситуация. Но единственное, что понятно следующее, очень много сообщений, например, вот, ну вот, например, Армения, да, за первый квартал прошлого года и первый квартал этого года разница в четыре раза. То есть наверняка есть, все-таки есть большой миграционный поток. На самом деле хочу сказать следующее. Россия вечно была донором людей для, ну, например, Европы, для Америки, для Израиля и так далее. Поэтому конечно сейчас на этих событиях вот тревожных и так далее много людей поразъехались. Но я еще раз напоминаю, каждый человек, который уехал, это золотой запас России, временно размещенный, так сказать, в мире. Пусть там работают, делают бизнес, шлют деньги сюда в Россию, это все хорошо, возвращайтесь, пожалуйста, да, все. А все, кто остался, ну что, э, газон распахать, значит, картошку посеять, это обязательно, вы слышали, моя мама так делает, правда, я ей уже позвонил, говорю, ни в коем случае, я лучше тебе возьму, если хочешь, надел земельный, там распахивай, пожалуйста, да. Ноутбуки, э, значит, два положить на всякий случай, вдруг китайцы перестанут поставлять, да, гречку, но ну, вы уже купили гречку, сахар, то же самое, да, ну, в принципе, мы готовы, мы полностью готовы, поэтому буду вас держать в курсе по свежим новостям. Эмбарго на российскую нефть. Друзья, это очень интересный момент. Дело в том, что ничего круче сейчас у Евросоюза и у американцев нет выкатить против России нефтяное эмбарго ничего круче нет, понимаете? Все. Если и это не сработает, я не знаю, чего они тогда еще придумают. Всю неделю ведутся ожесточенные консультации в Евросоюзе. Германия призывает все страны единогласно подписать эмбарго. Некоторые страны то подпишут, то опять отзывают свое согласие. Спорили они, а спорили. Друг другу мордо царапали ругались. Реально, вето то наложат, то снимут и так далее. И тут вот встал еврокомиссар по экономическим вопросам, Пауло Джентолини и сказал: Так, ладно, все, давайте так, через 9 месяцев мы полный эмбарго. Но ну, это никакое не решение пока, но, во всяком случае, этот вот Пауло, еврокомиссар, да, по экономическим вопросам, предложил такой подход. Это сейчас выглядит для них как наиболее такое компромиссное решение. Да. При этом некоторые страны получат возможность прийти к эмбарго за 18 месяцев, да? То есть они... А Венгрию они вообще хотят освободить от требований прийти к эмбарго. В общем, вот такой вот Советский Союз, европейский только на европейский манер. Что могу сказать? Financial Times в это время комментируя, как ведет себя Европейский Союз, говорит, что Европейский Союз давно выстрелил себе в ногу. Ну какая разница, стреляешь ты себе в ногу 5.45 калибром или 7.67? Ты, ты разницы в воле не почувствуешь. За 9 месяцев у тебя будет эмбарго, за 12 и так далее. Ребят, нефть в Евросоюзе будет дорожать, доходы домохозяйств будут падать и так далее, но ну, все же понятно. Да? Понятно, что Россия при этом, ну, будет переориентировать куда-то поставки, там, ну, тоже что-то будет делать. В общем, мир в любом случае так сильно изменился, что все эти уже эмбарго шменгарга уже ничего принципиально не меняет, жопа такого размера, что сейчас надо брать эту жопу и из этих ну, больших жоп вот, да, строить новую реальность, понимаете? Кстати, неплохая реальность может появиться. То есть на самом деле вот я с удивлением смотрю на это все, как смотрит созерцающий художник на прекрасное вот это вот естество, переливы мира и так далее. Что же получится, какая очередная выйдет или, или даже ничего так. Вот и все. Поэтому мы давайте будем смотреть на это все с вожделением, предвкушая, что будет какая-то все-таки привлекательная что-то. Да, мы пока не знаем, что это будет, да, не знаем. Может чудо-юдо быть, может вообще полная херня быть, очередная херня, но мы тогда эту херню возьмем из нее опять что-нибудь построим. Новости российско-японских отношений. Россия вводит запрет на приезд в Россию премьер-министра Японии. Япония в ответку объявляет о новом пакете санкций, вводит санкции на 140 физических лиц, запрещает ввоз квантовых компьютеров в Россию, а то их блин, до этого возили из Японии, да, ну и так далее. В общем, идет обмен вот этими вот громкими пиар заявлениями. В общем, знаете, у меня такое ощущение, что раньше такие связи блин, у нас были вот с Японией, просто вот все, прям, просто вот, такая плотность социальной ткани, так все, потому что по размеру заявленных санкций, вот этих ограничений, кажется, что мы раньше дружили просто в засос. Да? Да. Ну, конечно же, это не, не так. Конечно же, я понимаю, что все это такой пиар-заявление, все это публичная демонстрация поддержки американских санкций японцами. Японцы — это известный сателлит Америки и так далее. Ну, Как и Евросоюз сейчас будет. Поэтому ничего здесь удивительного нет, и это хлюпать будет и дальше. Знаете, вот идешь в таких в мокрых галошах, когда ты говоришь в галошах эта вода просохнуть не может. пока ты будешь идти, она будет хлюпать. Единственная возможность — снять галош. Да, вылить оттуда воду, как следует просушить все, да, тогда можешь одеть галошу и будет идти мягенько, без всяких хлюпаний. Ну, вот я свой образ вам дал, да. на что похоже для меня вот эти вот санкционные все обмены, да, на хлюпанье мокрых галошах, когда идешь такой Т -т -т -т -т", противно, правда, мне противно. Да. А для тебя на что похоже вот эта вот санкционная вот эта вот перепалка? Да, напиши мне в комментарии, самый лучший комментарий я отмечу и расскажу о нем в следующем выпуске. Роман Абрамович все-таки продаст свою Челси. Напомню, в прошлых выпусках я говорил, что Роману Абрамовичу заблокировали возможность управлять своим активом. Футбольный клуб Челси. И вот теперь Абрамович заявил, что все-таки удается ему продать клуб за два с половиной миллиарда долларов, и тут я хотел порадоваться за Абрамовичу, но Ну, два с половиной миллиарда на дороге не валяются, согласитесь, да? Но вот, что интересно, за клуб заплатит 2,5 миллиарда, но деньги поступят на замороженный правительственный счет. Понятно, да? То есть, короче, так, вроде заплатили, да, но деньги арестовали тут же, да. И доступа к этим деньгам у Абрамовича пока, к сожалению, не будет. Но правительство сказало британцев, британцы, вот до чего мне нравятся их вообще, говорю, вот эти придумки творческие. Да, Британцы сказали, что если Абрамович согласится эти два с половиной миллиарда на благотворительность отдать, ну, куда правительство скажет, то они разблокируют счет. Ребят, ну вот вы как вот думаете, вот вообще вот что за х... продал человек клуб за два с половиной миллиарда долларов, ну отдайте вы ему деньги. Нет, мы их заморозим, да? Да заморозим, да, и если ты отдашь их на благотворительность, только тогда мы тебе отдадим. Ну, в смысле мне ну, в смысле, отдадим тебе, чтобы ты отправил их туда, куда мы скажем, да. Ну, в принципе, неплохо. Неплохой бизнес. Если бы раньше говорили «бизнес по-русски», то теперь бизнес по-британски. Вот, да, печаль из Питера, да, петербургские мосты будут разводить не каждую ночь. Из-за снижения речных грузоперевозок мосты в северной столице будут разводить по графику, то есть не каждую ночь. Я с Катей, с моей женой познакомился в Питере, мы ходили на мосты, если бы мосты не развели, она бы шла домой, а так мы всю ночь гуляли. что. Поэтому, ребята, отсутствие разведенного моста даст возможность вашей девушке да, Пойти домой к родителям и так далее. Да? Поэтому я считаю это категорически неправильно. Даже при снижении морского этого речного там судоходца, надо разводить мосты, надо давать парням возможность легитимной, так сказать, возможности. Да? Легитимно. Мост развели, все, дорогая, давай будем гулять дальше, давай останешься у меня, никуда не пойдешь. Ну. А так мост развели, еще ее домой отправлять придет. Поэтому, ребят, заранее посмотрите, когда мост развели и вот оп, а мосты-то развели и все, давай останемся у меня. Она скажет, нет, сегодня по графику мосты не развели, отправляй меня домой. Ну тогда вы попали. Поэтому будьте внимательны, новый график пускай будет вам во вспоможении, вашим любовным утехам, игрищам и интригам. Плодитесь и размножайтесь и давайте вместе размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, поглотил мой разум. Я в огне,